Всем привет, сегодня будет видео о той самой обновленной карте Фабрика 2.0 которая между прочим, уже на ПТС, именно там я на ней поиграл впервые Стрелять сегодня будем по пикселям по таким Сравнивать старую карту с новой, конечно, покажу изменения, которым она подверглась И сразу скажу, многие пиксели и нычки просто исчезли Ну вот этот еще живой А теперь на новой карте то же самое Сейчас вот этого забираем Я покажу вам, как же преобразилась Фабрика, она стала более светлой Играть на ней теперь гораздо приятнее такой пиксель у нас все еще есть, но называть его так, это даже язык не поворачивается, потому что он просто огромный. И еще вот этот справа, мне кажется, его даже увеличили. Теперь осталось затащить, Вроде бы еще четверо против меня врагов. Так, один респей, еще наверху был. Так, и еще двое. По-любому на меня побегут. Последний. Перезарядка вот вовремя, капец. Ну, патрона хватило уже на семерых, это будет восьмой. И теперь начнем, наверное, с самого интересного. Это те нычки, которые уже исчезли на новой карте Фабрика 2.0. Например, раньше можно было запрыгнуть в этот угол, то есть прямо за дверь, и встречать пацанов, забегающих на единицу. И, к сожалению, на обновленной карте мы так уже не сделаем. Сколько раз я не прыгал, не получается. Ну а теперь смотрим небольшой фрагментик с одного из моих старых видео по тактикам. Здесь я показывал, как начинается атака на единицу. И обратите внимание, что слева от меня сливные трубы находятся, на которые я впоследствии запрыгну и даже сделаю фраг на трубах. Наверное, вы уже догадались, на новой карте такого трюка не повторить. Но ну, а мы продолжаем уже на стороне защиты, и теперь я пробегаю к тому самому контейнеру, за которым находился просто читерский прострел. Запрыгнув на эту деревяшку, можно было без каких-либо проблем делать халявный фраг, и теперь эту деревяшку просто убрали. Ее нету, но зато появился вот такой кусок желтого полотна слева. Как думаете, для чего? На его фоне врага теперь видно гораздо лучше. Итак, по плану у нас такая подсадочка в обходку двойки, где раньше можно было чекать определенные пиксели. Сейчас покажу, например... Такой это прострел планета, реально было интересно кого-нибудь там поймать. Так, это уже обновленная карта фабрика 2.0, где, разумеется, этот прострел убрали, соответственно, забили досками, и такое больше не повторить. То же касается и второго этажа, например, справа можно было простреливать пацанов сразу на второй этаж, и теперь уже, соответственно, так не сделаешь. Вот я покажу, что было до этого, как прекрасно было видно. Да, еще кое-что. Раньше можно было простреливать прямо под плентом, то есть нащупать ногу инженера и сваншотить его. Теперь этот трюк невозможен. Но осталось на этой карте что-то действительно годное. Сейчас покажу один интересный пиксель. Он был, конечно, и на старой карте, но на новой его немножко доработали, я вам скажу. То есть отсюда можно было простреливать ноль. Правда, видна была одна макушка снайпера, попасть было очень трудно. Сейчас же, запрыгнув на этот выступ... Мы также видим и бочку слева, и, соответственно, пацанов, которые стоят за ящиком, даже могут залезть. Ну, примерно вот так. Едем дальше. Следующий подобный трюк мы можем повторить, прострелив таким образом второй этаж на единице. В данном случае на втором этаже есть еще кое-что интересное. Это такой прострел под трубами. Здесь противник нас не видит абсолютно, это баг. И, наверное, еще кое-что интересное, это уже сторона нападения. Пробегаем на правую обходку, как раз то место, где пацаны часто спрыгивают на воду. Ну мы осторожно проходим по карнизу вдоль забора. И ждем снайпера, который обязательно покажется, который выпрыгнет. Ну а теперь я рассчитываю на поддержку с вашей стороны. То есть ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кому интересно, обязательно ждите новых видео. Справа появился очень прикольный ролик, многие его еще, я уверен, не смотрели. Посмотрите. Пока.